Сегодня у нас с вами очередной наш прямой эфир. И этот прямой эфир называется... Называется... Помните? Да? 9 способов, как изменить свою жизнь». И вот про эти 9 способов сегодня я расскажу подробно. А так как мы с вами занимаемся тем, что работаем с деньгами, с денежными потоками, то я расскажу, как это влияет на денежные потоки. Хорошо. Итак, дорогие друзья, мы прямо сейчас можем начинать. И с чего мы начнем? Мы начнем с того, что каждый из нас хоть раз в жизни ну вот, как-то на чем-то зацикливался. Так вот, первый способ.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 Вспомните в своей жизни, может быть, у вас были моменты, а скорее всего они были, когда вы на чем-то зациклились, когда вы думали об одном и том же, воле воду в ступе и что-то думали, и что-то вот как-то вот вокруг этого усолили, вращали, там что-то такое. И ладно бы это занимало там минуту, день, час, а у многих это занимает годы, годы, а не о чем-то таком думают. Так вот, дорогие друзья, как только вы перестанете зацикливаться на чем-либо, то ваша жизнь изменится. Когда вы сталкиваетесь с необходимостью сделать какой-то сложный выбор, то вы как раз в этот момент можете зациклиться на своих, может быть, страхах, переживаниях, на каких-то своих ощущениях, на каких-то своих предвидениях даже. И э, зацикленность вот эта на негативе, она не только сильно отразится на вашем психологическом состоянии, но и приведет даже к череде, такому, такой череде решений, которые вас уведут куда-то далеко-далеко от вашей цели. Э, кстати, по поводу быстрого принятия решения… Я все-таки планирую сделать одно из следующих занятий. У нас будет по тому, как быстро принимать решения. Что это, для чего это. Так что, друзья, следите за нашим расписанием. Лучше всего это делать на моем телеграм-канале. Под этим видео есть ссылка на телеграм-канал. Подписывайтесь, будете знать все, что там происходит. Вот. Так вот, вот это принятие решения, вот это принятие решения, оно очень важно в вашей жизни. И когда вы зацикливаетесь, это означает лишь то, что вы не можете принять быстро решение. Чтобы не упускать свой шанс изменить жизнь к лучшему, постарайтесь не давать себе зацикливаться особенно на чем-либо таком плохом, негативном, на том, что вызывают у вас какие-то неприятные ощущения. Относитесь ко всем своим мыслям как к чему-то приходящему и уходящему. Есть такая хорошая даосская фраза, что ли, такое вот высказывание, что учись быстро знакомиться и быстро расставаться. Расставайся так, как ты выбрасываешь свою старую обувь вот что-то в этом, может быть, что-то перепутал, вот, то есть, как будто старую обувь выбрасываешь, не нужно, ну, не нужна, выбросил, что ее хранить, если из что-то сшить можно, да, или там, дорогие дамы, привет, да, всем привет, привет, ну, прибывшим. так вот, э, а обувь вот все порвалась, на, на, отремонтировали раз-два и выбросили, поэтому, дорогие друзья, вот с этим, э, вот, как-то так, дальше, э, это был первый пункт. Второй пункт, какой способ, который поможет изменить вам вашу всю жизнь. Это, я бы это назвал так, нельзя соглашаться с негативными убеждениями без на то весомых доказательств. Это особо связано с людьми и так далее. То есть, если говорят, этот человек плохой, этот человек плохой, вот как работает пропаганда? Пропаганда работает как? она втемяшивает каждый день человеку одно и то же. Если, если вам говорить, что этот человек плохой, этот человек плохой, повторять этот каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, то вы начинаете в это верить. Неважно, хороший вы человек или плохой, с какой целью это говорят. Вы сейчас там знаете, пропаганда, там, там кто-то на кого-то нападет, кто-то на кого-то нападет. Каждый день повторяют, хотя никаких признаков этому нет. И люди, которые слушают эту пропаганду, «Ага, да, вот этот нападет, этот козел этот плохой, вот сейчас война, вот надо бомбоубежище готовить, ну, чушь собачья». Понимаете, о чем я говорю? Вот, То есть пропаганда, и есть такая вот пропаганда, как внешняя, так и внутренняя пропаганда, когда вам извне что-то сказали, например, про человека или про что-то, или какой-то ваш близкий или дальний родственник Постоянно что-то говорит, что там деньги это зло, что никому нельзя доверять, там изменить свою судьбу нельзя, там что то такое он постоянно вам повторяет: то хотите, вы этого или не хотите, ваша внутренняя пропаганда начинает с этим соглашаться. Ваше внутреннее состояние начинает как-то переделываться. И ведь недаром говорят, что нужно себе позитивное окружение задавать. Да, такое, что, у которого мысли позитивные. Ну, как минимум. Вот. О вреде позитивного окружения <laughs> у меня тоже есть видео, один из прямых эфиров. Я вам про это рассказывал. Можете посмотреть. Вот. Поэтому, дорогие друзья, никогда не соглашайтесь ни, ни с чем, пока не увидите достаточно выс, выс, выс, господи, весомое доказательство. Как это делаю я, например? Я поделюсь с вами определенным опытом. У меня есть определенные поведенческие шаблоны. Да, я не идеален, но у меня шаблонов полно. Так вот, когда я знакомлюсь, например, с новым человеком, вот, я, к примеру, сейчас ищу себе партнеров там, в определенные бизнес-направления, и что я делаю? Я, когда знакомлюсь с каким-то человеком, но я смотрю, по параметрам вроде мне подходит. Вот Я пишу письмо, и мы начинаем там общаться. И по умолчанию я считаю, что этот человек идеально подходит для того, чтобы быть моим бизнес-партнером. Понимаете, да? То есть изначально я прихожу не с тем, а так, что этот гад задумал, как он меня кинет, да, а вдруг он у меня будет воровать. Нет, я прихожу вот как бы вот с этим. И когда я начинаю с ним общаться, ну, я-то заяц уже... Как бы опытный взрослый заяц, <смех> уши длинные, очень длинные. Судя по ушам, этому зайцу лет 300, да, как в том -нибудь. Так вот, я начинаю складывать себе картину вот этого человека. И мои критерии лишь те, там, плохой он, хороший, как... вообще я это не считаю. Я смотрю, подходит он ко мне в партнеры, либо не подходит. Без всяких там эмоциональных, да, вот этот козел, он мне требует денег вперед, чтобы я ему заплатила, потом, где зачем. Вот а, у него какая-то своя картина мира, у меня своя картина мира. Вот спокойно пообщался, побеседовал, заблокировал этого человека, если он мне не подходит, и до свидания. Все. То есть, э, как быстро я схожу с людьми, так быстро, как выбросить старую обувь, так и расхожусь. Это не просто, это достигнуто годами тренировок различных, понимаете, да? Вот. Мы говорили о том, что, чтобы не соглашаться с негативными убеждениями без веских доказательств. И я вам рассказал о том, как я это делаю. Дальше, третий способ, как изменить свою жизнь. Третий способ – это способ, который я бы назвал так – правильные вопросы. Задавайте всегда себе правильные вопросы. Во-первых, вопрос, когда вы что-то начинаете делать. Как говорил один мой дружбан, тоже бизнес-тренер из Украины, вот, он говорил, оно мне надо, оно мне надо. И вот я тоже научился у него этому правильному вопросу, оно мне надо. То есть, ну, я это, конечно, по-русски говорю, для чего мне это нужно? Когда я что-то, вот, например, новый проект или там кто-то, может быть, ищет себе новое место работы и спрашивает сами себя, для чего мне это нужно? И начинайте сами себе отвечать, ну, мне нужно для чего там? Мне надо, допустим, там третий источник дохода запустить, мне нужно высвободить свое время, мне нужно вот это, вот это, вот это. Если я вот в этот проект вхожу, то я получу вот эти пять. Вот. Однако это финансовая пирамида. Для чего мне это нужно? Нужна ли мне эта финансовая пирамида? Нет, не нужна. Понимаете, да? То есть всегда задавайте себе вопрос, для чего мне это нужно? Мне. Ну, вам, смысле. Для чего вам все это нужно? Следующий есть правильный вопрос, который вы себе задаете. Вот, если его задать так по-настоящему, он будет звучать так. Что будет потом, когда я этого достигну? То есть правильный вопрос. Другими словами, что будет, вот, например, вы это сделали, что будет дальше? Что будет следующим шагом? Для чего все это вы делаете? И потом, что будет следующим шагом? Ну, например... Вы открыли направление в бизнесе, вы там заработали, допустим, начали заработать, зарабатывать там 500, 600, там 900 тысяч рублей в месяц. Что будет следующим шагом? Понятно, что 500, 600 тысяч – это может быть не предел ваш, а может быть и предел мечтаний. Понимаете, да? То есть что дальше? Что я с этими деньгами буду делать? буду сыпаться. Понятно, там делегировать, понятно, что там еще что-то, открывать новые источники. Ну Но вот обязательно нужно определиться. Один из моих наставников, мне, он уже отправился туда на небеса, ковид, ковид унес его. Так он говорил следующее. «Прежде чем, прежде чем ты начинаешь что-то делать, задай себе, себе вопрос, для чего тебе это нужно». И если ты не можешь ответить на этот вопрос и отвечаешь как-то непонятно, лучше не занимайся. Грамотно, правда? Хорошо. Так, посмотрим в чате. Так, Тамара, Елена, всем привет. Угу. Я понимаю, сегодня пятница, сегодня все отдыхают. Ну, вы отдыхаете, я работаю. Я работаю, вы отдыхаете. Я всегда для вас вот, продолжаем. А, следующее, что, что я вам хочу сказать. Так, четвертое. А, опять вопрос очень серьезный про то, как люди некоторые обижаются, тратят на эту энергию и опять-таки, видите, зацикливаются на том, что, что надо обижаться. Обещаю, честное, пионерская, Я один из прямых эфиров посвящу тому, как навсегда избавиться от обид. Я знаю несколько способов, как это делать. У меня где-то когда-то старые ролики даже были, но я обновлю, сделаю, расскажу уже еще способы. у меня Есть как избавиться от обид навсегда. Так вот, когда, дорогие друзья, если вы сможете начать менять свою жизнь к лучшему и чувствовать себя счастливым, вот, то пока... Вы тащите на себе всякие старые обиды, как, как паровозик, к нему, вот в вагончики прошлого, как говорила одна из моих наставниц, постоянно мы тащим вагончики прошлого, надо их отцепить. Вот эти обиды есть вагончики прошлого, которые вашему паровозику не дают разогнаться, не дают ему поехать туда, куда вы хотите, получить то, что вы хотите от жизни. Причем, даже если вы пытаетесь найти какое-то логическое объяснение своему нежеланию простить кого-то, вот избавиться от обид, то, знаете, от этого страдает не тот человек, который там чем-то там вас задел, а страдаете вы сами, понимаете? То есть обиды – это ваши. Тот человек может и не знать, что вы не обижаетесь. Он может спокойно живет себе, припеваючи, а кто там на него обижается, ну, по барабану, ну, как мне. Кто там на меня обижается – так как у меня много-много разных контактов, и я понимаю, что я не 100 долларов, я не всем нравлюсь. Некоторые э, есть люди, которым я вообще не нравлюсь, э, это нормально, а некоторые меня боготворят. Это не мое. Я-то знаю, что я делаю, для чего я делаю, как я делаю, понимаете, да? Поэтому вот это очень важно. Пятое. Очень важный такой момент, я думаю, вот прям... Вот сейчас смотрю, у меня тут планчик написан, смотрю, и на каждый пункт можно сделать прям прямой эфир. Я так сделаю. Многие люди вместо того, чтобы делать конструктивные шаги к тому, чтобы изменить свою жизнь, начинают себя оправдывать. Часто вы можете топтаться на одном и том же месте, даже не в силах сделать шагов вперед, что-то добиться нового какой-то поставленной цели. И так проходит э, в тех случаях, когда ваши мысли выходят из-под вашего контроля и заставляют вас поверить в то, что у вас ничего не получится. Кстати, после, каждой нашей, после каждого нашего прямого эфира я обязательно э, вам даю мотивирующие пожелания. Каждый раз я выдаю эти пожелания они похожи друг на друга, но они очень каждый день, если вас хвалить, вас поддерживать, то вы чувствуете энергию. Я знаю, что все клиенты мои говорят, что Мерлин, после, после сессии с тобой, вот там дня да, три минимум, я летаю, у меня энергия, все получается, а потом хочется еще. Хочется, перехочется, переходиться. Понятно, да? Ну, вы тоже знаете, вы же нельзя сюда приходите. Вот, И люди, мы сейчас говорим о том, люди, которые как-то себя оправдывают, многие говорят, у меня, например, нет таланта, я просто зря потрачу время и деньги на этот бизнес, вот. но все эти мысли, дорогие друзья, лишь самообман, при помощи которого вы пытаетесь оправдать себя, а точнее даже не себя, дорогие друзья, а Ваше бездействие, то есть какое-то бездействие старайтесь оправдать. Не потому, что вы плохой человек, просто это происходит на каком-то бессознательном уровне, работают шаблоны из прошлого, что вот оправдываться. Перестаньте вообще оправдываться. Зачем оправдываться? Перед кем? Если вы сами внутри себя все знаете, сами перед собой вы никогда не оправдаетесь, потому что правду-то вы точно знаете, как все на самом деле. Понятно, да? Шестой из девяти я назвал так. Нужно понять, что провоцирует у тебя негативные мысли. Понятно, что мы думаем постоянно о чем-то, об этом, о том, о пятом, о десятом. И нет, нет, да какая-то негативная мысль, что-то залетит к нам в наш, наш мозг прямо напрямки, залетит, укусит и заставит делать что-то не то, что вы планировали, например. Разумеется, у тебя не получается всегда избегать вот этих триггеров, переключающих. Триггер – это переключатель. Но, но ты сможешь хотя бы снизить их влияние на твои мысли. То есть, помните, я вам рассказывал про внешние маятники, про внутренние маятники. Так вот, этими триггерами часто бывают внешние маятники. Если вам интересно... У меня был даже не один, по-моему, прямой эфир, где я рассказывал про маятники. Вот. Подпишитесь на телеграм-канал, там можете посмотреть, пройтись. И там очень много чего интересного найдете. Я там не, не задалбываю разными, разными какими-то сообщениями. Где-то раз в день, ночью выкладываю то, что будет на завтра у нас в эфире. Или еще там что-нибудь отвечаю на вопросы. Вот, дорогие друзья. Так вот, значит, что ага, да. Если, например, вы будете знать, что негативные мысли рождаются у вас всякий раз после того, как вы сталкиваетесь, ну, например, с критикой, да, то у вас будет хотя бы небольшое, но преимущество. Вы будете в осознанном состоянии. Вы будете в осознанном состоянии. Вот И уже будете понимать, ага, это меня хотят какие-то вот, что-то хотят меня обмануть, какие-то внутренние мои, тихо сам собой, я веду беседу. Внутренние вот это вот диски, которые все время крутятся, и которые нам все время рассказывают, как нам жить, что нам делать. Но самое главное, чего бояться, чего не делать. А лучше ничего не делать. Нормально? Крутится пластинка такая, она играет. Вот. Так вот, друзья, как только вы начнете понимать, что провоцирует у вас негативные мысли, ваша жизнь изменится. И начать это понимать – это тоже очень мощный процесс. Про осознанность. Видите, прям пункт за пунктом. Сделаю прямой эфир и про осознанность. Вот прям в выходные сяду, пропишу прямые эфиры, и сделаем на следующей неделе такой марафон. Должно две недели хватит. Так вот, с этим понятно. А, седьмое, что я вам хотел еще сказать, седьмое это а, очень многие, очень многие люди стараются, особенно женщины, стараются охватить все, а, хотят все контролировать, чтобы все было и то, и то, и здесь, и здесь. И получается, что вот такое как бы паук сидит, значит, и слушает, где там в паутинку попалась какая-нибудь животинка муха или комарик. И не только в мою паутину, но и в соседнюю, а также на соседней улице, на со соседней галактике, и все стараются контролировать. Вам необходимо принять тот факт, что вы не можете контролировать все, как бы вы ни пытались, потому что у вас на этом нет ни сил, ни энергии, ни времени. Не стоит переживать из-за того, что человек какой-то не так себя повел, как вам хотелось бы, в какой-то определенной ситуации. Просто примите к сведению, что да, этот человек вот так-то себя повел. И сделайте себе пометочку, что вот больше вы с этим человеком, например, не работаете. Или, например, если вы вынуждены с ним работать, сотрудничать, то вот понимаете, что вот есть такой пунктик, который вот сюда вы не залазите. Ставите границу у этого человека там сами для себя в своей, в своей картине мира. Ставите границу, что, например... С этим человеком я а, там отдыхать езжу, мы читаем книжку. но ну, и что касается там, например, бизнеса, не-не-не-не-не. То есть интересно там куда-нибудь путешествовать. Это да, он там хорошо рассказывает, но если в бизнес, ну его нафиг такого бизнесмена. Ну, к примеру, не обязательно так, понимаете, да? Вот, и а, еще хотел сказать, что всякий раз, как только вы будете думать о том, что не поддается вашему контролю, вспоминайте о том, что вы можете контролировать свою реакцию. Вместо того, чтобы пытаться изменить э, кого-то или что-то, вы можете контролировать свою реакцию. Понимаете, да? Если мы не можем об... изменить обстоятельства, мы можем изменить свое отношение к этим обстоятельствам. Нормалек? Окей. Вот. Так, сейчас я загляну в чат. Так. Так, так, так, хорошо. Понятно, да, друзья? Ну, у нас все в чате хорошо. Тихо, спокойно. Дальше, восьмое. Восьмое – это о том, восьмой способ, которым вы можете изменить свою жизнь. Вот каждый из этих способов, если вы даже какой-то один примете и научитесь. а Давайте я как раз вот сделаю марафон по этим способам. Я их там по-другому назову, но это про то, про принятие решения, про, объекты, про все дела. Вот. Хотя бы один из этих способов, если вы начнете использовать, то ваша жизнь уже сильно изменится. Поверьте, со мной было то же самое. как, Но просто у меня ушли на это годы, а я вам расскажу абсолютно без да То есть даром. Вот. И вы можете уже сегодня с этой секунды пользоваться. Вот. Еще важный момент, восьмой пункт, который я бы назвал так. Научись отвлекаться и расслабляться. Угу. Говорит, ты куришь? Нет. Пьешь? Нет. А с женщинами как? Тоже нет. А как же ты расслабляешься? А я не напрягаюсь, да, как в том анекдоте. Так вот, если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, к лучшему, взяв под контроль свои мысли, то вам нужно научиться отвлекаться от насущных проблем и обязательно расслабляться. Для этого я вот своих учеников э, заставляю даже выделять каждый день время на отдых. Да. Не на то, чтобы они работали, а именно выделять время на отдых. Как это, например, Возьмите себе за правило, что чем бы вы ни занимались, вот, например, у вас рабочий день там 8 часов. Неважно, где вы дома работаете или где-то. Выделите себе один час, когда вы можете отдохнуть. Поделюсь, как это делал я. Когда-то, когда я начал, когда-то от, от, ну, из наставников я это услышал, это был далекий 2000 год. Нормально? Аж в 2000 году это было. Так вот. Я делал следующее. Когда у нас был обеденный перерыв, я быстренько там кушал, садился в машину, отъезжал там к соседнему дому, ставил машину и 40 минут дремал. Выключал телефон. У меня тогда был мобильный телефон. Кто не знает, такие тоже были. В 2000 году были мобильные телефоны. Вот, Nokia, безызвестной марки. Вот. Значит, и 40 минут спал. И когда меня спрашивали, а что ты это, где ты, как ты? Вот. Потом в другом месте, когда я работал начальником отдела продаж крупной компании, компьютерной, Центавр, которая называлась, вот, мы ходили обычно вот, ходили с собственниками, или ну, я там был начальником отдела продаж, вот, мы ходили там с собственниками или там с генеральными или с коммерческим ходили обедать, но когда их не было, я ходил со своими бойцами. У меня был отдел, вот. и когда мы приходили обедать, они начинали там что-то рассказывать. Вот сегодня мой клиент, и э, я им говорил следующее. Друзья, давайте договоримся так, что когда вы обедаете, вы говорите обо всем, кроме работы. Они сильно удивлялись, как это так, начальник говорит о том, что не надо о работе думать. Дело в том, что когда они начинали рассказывать там, анекдоты, о чем-то мы там разговаривали, вот это им давало возможность отдохнуть, переключиться с одного на другое. И тогда они становились более эффективными. Точнее, это было выгодно мне на самом деле дать им отдохнуть. Нормально? Вот. И мы перешли к заключительному девятому пункту. А этот пункт такой. Прекрати осуждать себя и свои мысли. Часто очень люди себя гнобят, дорогие друзья. Научитесь следить за своими мыслями, не давая им оценок и не осуждая себя за то, что вы такой плохой. Это ни к чему хорошему не приведет, только раскачает ваш внутренний маятник. А вот объективность и анализ могут значительно уменьшить всякие негативные влияния и могут подтолкнуть вас правильным выводом касательно различных различных ситуаций вот так коротко понятно итак дорогие друзья сегодня я вам рассказал про 9 способов которыми можно изменить свою жизнь прямо сейчас проскочу по этим способам. первое необходимо перестать зацикливаться на чем-либо и быстро принимать решения. второе не соглашайся с негативными убеждениями без веских доказательств. То есть принимайте все оно как есть. Третье. Необходимо задавать себе правильные вопросы. Четвертое. Избавьтесь от, от обид. Не держите ни на кого обиды. Это отнимает энергию, ваше время, силы, нервы, здоровье. Все. Пятое. Не пытайтесь себя оправдывать. Без вариантов. Шестое выясните и поймите, что провоцирует у вас негативные мысли. То есть откуда, где триггеры, переключатели, откуда эти мысли берутся. Седьмое. Откажитесь от мыслей и вообще откажитесь от того, чтобы все контролировать, все подряд, как многие это делают. Восьмое. Научитесь отдыхать, отвлекаться и расслабляться. Выделите себе хотя бы один час в день на отдых. Все бросить нафиг и отдыхать. Лучше куда в парк посидеть на скамеечке, выключить телефон, чтобы вам никто не мешал побыть тихо сам с собою, я веду беседу. И девятое. Прекратите осуждать себя, гнобить себя, вот, себя и свои мысли. Вот, дорогие друзья, это, собственно, все, что я хотел вам донести сегодня. Ну ладно, теперь наша процедура, когда я говорю свои пожелания для вас, дорогие друзья. Хорошо, друзья, и теперь, по желанию, я, прямо сейчас можете закрыть глаза и представить себе, что вы находитесь в том месте, где вам хорошо, легко и свободно. Закройте глаза, а я буду говорить, как будто мы находимся один на один, наедине. Итак... Я верю в тебя. Ты единственный и неповторимый человек во всей Вселенной. Я знаю, что у тебя есть много-много всяких задачек, проблемок, каких-то там дел. Это не важно. Важно, что ты единственный и неповторимый человек во всей Вселенной. Важно, что именно ты достоин быть счастливым. Важно, чтобы ты нашел то, что ищешь всю свою жизнь. И если тебя никто не поддерживал, если тебе никто не помогает, то прямо сейчас... Я говорю тебе, я поддерживаю тебя, если в тебя никто не верит, то прямо сейчас я говорю, я верю в тебя, ты достоин больше. и я верю в то, что у тебя все получится. Хорошо, можно открыть глаза вот, дорогие друзья, вот такой у нас сегодня содержательный эфир получился. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Спасибо. Итак, записывайтесь на бесплатную диагностику по ссылке под этим видео. Я вам пришлю несколько вопросов, которые я хотел бы знать перед этой диагностикой, и мы с вами поработаем. Хорошо. Я работаю разными способами, я не всех беру, конечно, в личную работу, но если есть вопросы, обязательно отвечаю всем. Кому-то я вижу, что там где-то ситуации разные бывают, может быть, присылаю каких-то набор своих видео, вот, отвечаю на вопросы, с кем-то мы встречаемся лично, но ну, по-любому со всеми я общаюсь. Только правильно пишите. Лучше всего, конечно, на телеграм-канале. Вот, потому что если вы просто напишите в Ютубе, например, там на, напишите сообщение, то я там не часто бываю, смотрю, что там пишут. Там у меня есть помощники, которые этим занимаются. Вот, Спасибо. Спасибо, друзья. Ну что, тогда все. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.